отпустите меня, ну что же вы со мной делаете? Меня же Васька куски порвет, мне ж прогул засчитают. Ну отдайте, что он курит.